Привет, друзья! Сергей Зинченко, канал Big ТВ 2.0, Андрей Голов. Сейчас мы находимся в Нижнем Новгороде. Только что закончилась официальная презентация проекта GMT-Invest, вот, о котором мы неоднократно говорили в своих репортажах. И вот рад скажем, представить вам одного из основателей, идейного вдохновителя проекта. Андрея Голова. Вот. Значит, проекту 30 ноября исполнился год, проект значительно вырос и претерпел существенные изменения. Андрей, расскажи, пожалуйста, с чего начинали и к чему пришли сейчас? Ну, проект начинался как маленький проект с небольшими суммами инвестирования от 5 долларов. Вот. Проект был... Эти планы были очень коротенькими, буквально 5 дней. Потом появились более длинные планы, 90-дневные, 180-дневные, вот. И сейчас мы сделали безлимитные планы для крупных инвесторов а, с большими суммами инвестирования, кто приходит. И эти люди, как правило, просят а, некоторые гарантии. Вот. Эти гарантии мы теперь прописываем в инвестиционном соглашении, которое скоро можно будет скачать в, в наших личных кабинетах. Вот. А, то есть проект растет и развивается. Какие вообще а, планы а, на ближайшее будущее? Ну, планы вот, поработать с этими новыми проектами, с новыми, с новыми планами инвестиционными, посмотреть, как они будут себя оправдывать, вот, посмотреть, сколько крупных инвесторов действительно зайдет, и в ближайшее время мы начнем принимать безналичные платежи прямо на сайте. То есть, То есть... он будет прямо платить к нам, через на счет, через карту, да, в ближайшее время карта заработает. Отлично. А, также стоит отметить, что G&T Invest, Джинти уже уже да, международный инвестиционный фонд, теперь уже ведет очень активную скажем так, деятельность с инвесторами. Очень интересно в нем участвовать, проводятся постоянно акции. Вот сегодня значит, было награждение по одной из акций. Вот, Андрей, расскажи немножко. Да, том, но эта акция была запущена 15 июля, и вчера она была закончена. Вот, сегодня награждалась десятка самых активных участников этой акции. Вот, собрались люди из разных городов. Вот победитель сегодня был победителю был вручен сертификат на поездку на двоих в Австралию на Новый год. Вот, чем он, я надеюсь, воспользуется в ближайшее время он поедет именно туда или в другую страну, куда захочет на Ну победитель определился. Значит, Десятка победителей будет опубликована буквально на ближайшие дни на сайте. Вы сможете убедиться, с какими именно суммами люди оперировали вот, и какие эти суммы победили. Расскажи, планируются ли в ближайшее время какие-то еще акции? Да, акции будут непрерывно проходить в нашей компании. Вот, на наш взгляд, они очень сильно мотивируют людей участвовать и быть с нами. На таких мероприятиях люди сближаются, сгружаются. Пьют вино вместе, да, ходят в кино, город смотрят, страны смотрят вместе. В ближайшее время мы планируем собрать любительскую первую открытую регату, парусную, именно любительскую регату, которую мы планируем провести в Греции в майские праздники. Я думаю, что мы соберем порядка 30 человек. Порядка 30 человек, да. Ну, то есть, я так понимаю, что подробные условия еще будут только сформированы, да? И да, соответственно... разумеется, мы детально продумаем это мероприятие и озвучим его в первых числах января. Друзья, обсуждайте данное видео в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и присылайте свои вопросы по адресу, который будет под ссылкой. Ну что ж, в проекте GMT Invest не только прибыльно участвовать, но также интересно. Спасибо, Андрей, за интервью, спасибо за теплый прием. Вот. Ну, спасибо, что приехали. Да, успех. А? Спасибо вам. Пока, друзья. Пока.